Любите простые и вкусные десерты без выпечки? На мой взгляд, это отличная альтернатива домашним пирогам или тортикам. Например, вкусно, невероятно аппетитно и совсем несложно. Запоминайте рецепт. Хочу рассказать вам, как приготовить домик из творога и печенья, и детям, и взрослым. Такой десерт придется по вкусу. Перед подачей к столу, тортик можно дополнить шоколадной глазурью или сахарной пудрой. Например, сам процесс довольно быстрый, займет менее получаса, но перед подачей десерт должен настояться в холодильнике, лучше всего оставить домик на ночь. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Вот такие ингредиенты мы будем использовать. 2. Творог, сметану и сахарную пудру выложите в глубокую мисочку. 3. Взбейте до однородности. По количеству пудры ориентируйтесь на вкусовые предпочтения. Количество сметаны зависит от влажности творога. 4. Лист пищевой пленки выложите на рабочий стол. Печенье окунайте в молоко на несколько секунд и выкладывайте на пленку. 3 ряда по 3 печенья. Ставим лайк и подписываемся. 5. На средний ряд печенья выложите творожную начинку. 6. Соберите домик, подвернув края пищевой пленки со свободным печеньем кверху. 7. Заверните в пленку и уберите на ночь в холодильник. 8. Шоколад растопите, домик аккуратно разверните и полейте шоколадом, дайте ему немного застыть и можно подавать десерт к столу. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Продукты и их количество. Далее. Печенье. 9 штук. Творог. 400 грамм. Сахарная пудра. 80-100 грамм. Сметана. 50 грамм. Примерно. Шоколад. 100 грамм. По желанию. Молоко. Половина стакана. Количество порций. 6. Не пропустите самые вкусные. Подпишитесь. Выразите свое мнение в комментариях. Жду вас снова.